Итак, всем привет, с вами Курага, и сегодня я хочу показать, как я наказал читера. Не скажу. Я тебе не верю. Да ладно. Ты думаешь, я тебе скажу? И, короче положить себе там через мобилу на мой кошелек положи. я тебе скажу вам да ладно тебе вообще сколько лет то 10. это была программа наказания читер мучайся теперь с этим с этим баннером 10. то что будет то ты меня по IP пробьешь, да? Да. Да? Ты умеешь хотя бы? Да, я тебе верю. В общем, это была программа наказания читера. Давай. До свидания.